самой большой драгоценностью для человека, которую и должен ценить человек, и, в общем-то, должен на это обращать внимание. То есть, к чему я это говорю? Обычно человек говорит, я хочу найти счастье за границей, я стану богатым, и после этого я буду счастливым, я буду с ней жить, и от этого буду счастливым, и так далее. Не понимая, что все, что в нашей жизни происходит, это все... Такой бы поиск не происходил, и что бы вы ни достигли, это радости не принесет. Человек мечтает стать очень богатым человеком, его мечты очень часто исполняются. Но когда он достигает и начинает зарабатывать большие деньги, то кроме спокойствия радость не приходит говорит, вот если бы у меня появился Мерседес, я был бы самым счастливым человеком. Появляется Мерседес, он в него садится, и ровно через пять дней уже этот Мерседес его не вдохновляет. Но человек стремится к этому, он начинает ставить новые цели. А Вот теперь, когда у меня появится там вот такие наушники я буду счастлив, вот такая надежда, одежда я буду счастлив, вот такой муж я буду счастлив, и я стану худее и буду счастливой, там поменяю зубы и стану счастливы, грудь себе нацеплю, буду счастлив, дом побелю, буду счастлив, дети поступят, буду счастлив. Это происходит, и счастье не возникает. И очень часто это нонсенс для многих людей, потому что... Человек говорит, я так стремился, я думал, что моя нарисованная картина была такая. В тот момент, когда я это получу, то я буду очень счастливым. Момент этот произошел. В тот момент, когда это происходит, счастья не возникает. Почему? Потому что человек думает, что счастье появится, оно будет вечным. А оно скоротечное, мимолетное. Почему? Все, что дает материальный мир человеку, оно не может долго приносить человеку счастье. Оно скоротечное. А скажите вот много денег у человека допустим там человек живет в достатке, возможно живет даже с любимыми людьми и он в своей жизни там, достаточно свободен но ну, не знаю счастлив несчастлив скажите он может это с собой забрать в момент своей смерти тогда если поставить на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 И начни ценить жизнь. создавая вокруг себя комфорт, и ты будешь свободным, радостным и счастливым человеком. Вот вам и эзотерика, или ее философия. Конечно, нарушая основные принципы философии, или философские взгляды, человек очень часто говорит, но ну, я зато, Андрей Андрей, чуть по 6 часов читаю мантры. Но вы понимаете, допустим, есть рама от велосипеда. Если на эту рамой является философия, то, о чем сейчас я говорю. А мантры или заклинания являются двигателем. И вы представьте, велосипед, на который ставится двигатель от Porsche Cayenne, или велосипед трехколесный детский, на который ставится, допустим, двигатель от Mercedes какого-нибудь. Или от трактора. И после этого, может ли такой велосипед выдержать или ехать? Ну и не может. И вот об этом я очень часто и говорю. Самая большая драматичность эзотерики и то, что делает эзотерику на самом деле очень опасной для людей, это преподавание эзотерики без философских э, идей и преподавание философских идей без самой эзотерики. Одно без другого, оно, к сожалению, не только не действует, а является деструктивным и очень мощно разрушающим человеческую судьбу э, методом. Именно поэтому эзотерику необходимо начинать изучать вместе с философией, так как философия это и есть рама, на которую потом в виде определенных методов э, самоконцентрации или возможно там медитации или возможно эзотерических практик, произнесения кодов, заклинаний каких-то слогов, ритуалов и так далее, э, это все Топливо, и это все топливо для двигателя, и это двигатель на раме, который является философией. Нет философии, есть очень много практик, велосипед можно поломать. И именно это часто в наших рядах и происходит. Чего допускать нельзя. Именно для этого, для того, чтобы подтянуть, в общем-то, философию у тех людей, которые занимаются, собственно, моей эзотерикой, я и провожу вот такие встречи в пятницу. Далее. Вернемся все-таки к предательству. Но если предательство является... Сейчас, Женя, а можешь закрыть шторочки? Если фактически предательство является для человека такой чертой, которая простить невозможно, вас предавали, это было неприятно, я могу ответить, всегда, любое предательство, оно неприятное. Нехорошо относишься к человеку, который не отдает деньги. Он фактически тебя предает. Просто говорит, я тебе там, это сделаю, а потом раз и не сделал. То есть всегда ну, как бы плохо относились к тем людям, которые вот, лживые, которые предают, которые бесчестные. Да, они даже создали особый клан, гомосексуальный клан. Почему? Но ну, ни для кого не секрет, что люди, которые находятся там, в зонах лишения свободы, это люди, которые используют там, гомосексуальные акты. Но ну, если человек использует гомосексуальные акты, то фактически человек является гомосексуалистом. То есть не бывает просто гомосексуалиста одного. Бывают те люди, которые рядом с ним делают из него гомосексуалиста и пользуются его услугами. Они являются фактически тоже гомосексуалистами. Таких людей есть много, я таких людей вижу постоянно. Я их называю таких людей, знаете как? Я их называю, там хороший вопрос задавали, Андрей Андреевич, вы верите в этих людей, ящеров, их называют, э, э, их называют рептилии, я сейчас к этому приду. Да, я верю в то, что рептилии существуют, и я сейчас скажу, где их искать. И где их можно увидеть? Сегодня я, конечно, об этом скажу. Ну что ж, о предательстве. Каждый из нас в тот момент, когда он разочаровывается, в тот момент, когда он недоволен своей судьбой, в тот момент, когда человек говорит о том, что как же меня эта жизнь задолбала, в тот момент, когда говорит, мне это все сточертело, я очень огорчен, он фактически предает Бога. Люди не должны предавать Бога, потому что Бог тот, кто дал для них жизнь для того, чтобы они ее считали как ценность или их драгоценность. И предавая вот такую судьбу свою или жизнь, говоря слова, что все, как мне это задолбало, сколько может, не хочу больше, зачем это все нужно и так далее. Человек предает никого кого-либо, не себя и не близких, он предает Бога. А скажите... Если человек, другого человека, предателя, воспринимает плохо, то может ли гипотетический Бог воспринимать человека, предателя, плохо? Да, а если предательство многократное? Вот ваш сын, вы представляете, вы вложили в него часть себя. И когда он родился, вы глядели на него и говорили, какой же ты хороший, какой милый, будь счастливым. А потом этот сын начинает расти, и у него что-то получается, что-то не получается, и вы не имеете возможность с ним постоянно общаться, находитесь на большом расстоянии. И в тот момент, когда он каким-то образом с вами начинает контачить, то этот сын говорит, как же меня это задолбало, нафига ты меня родил, вот зачем ты это сделал, мне это, мне здесь плохо, ты все создал, и это все плохо, ты вообще виноват во всем. Скажите, вам было бы приятно или нет? Когда собственное дитя из вашей плоти и крови вам будет говорить о том, что вы какашка, и то, что вы для них создали, это самая большая глупость. Это же является предательством. Уважаемые господа люди, как бы вам ни было в жизни, старайтесь максимально в своей жизни не разочаровываться. Потому что это является предательством, и потом это является эзотерической практикой которая так ломает вашу судьбу что в дальнейшем ее собрать необходимо будет метлой а вы как хрустальный бокал который бьется об землю и после этого его собирать необходимо долго долго именно поэтому грех жаловаться на судьбу грех говорить о том какая она у вас плохая грех считать, что ваша судьба не удалась грех почему Жизнь драгоценность. Люди, которые живут в этой жизни, считая ее драгоценностью, получают хорошую оправу в виде великолепной, красивой судьбы. Вот так. Вот такая философия.